Всем доброго времени суток. С вами Кот Сегодня предстоит посмотреть бой на советском тяжелом танке 10 уровня Объект 260. Карта Монастырь. Игрок Храбрый Винни. Чё-то как-то смотрю союзники бросили правый фланг практически в одиночку здесь 260 летит вперед, но там еще ЕБР справа занял позицию. Но мне кажется, если тут будет много противников, толку от него будет не особо много, я бы сказал первым же снарядом здесь арта повреждает орудие, ну, благо урон не удается ей нанести. 260 кидает в ответ. Почти 400 единиц урона наносит 110-му. Ну, с одной стороны везет, конечно, что противник тоже как-то особо это направление проигнорировал. Ну, если посмотреть на миникарту, да, там он даже два тяжелых танка заняли позицию такую пт -шную. Сидят там в кустах на базе. Но нет, все-таки поехали, я смотрю, вперед. Основное событие там... Битва будет проходить на левом фланге. Ну, здесь есть и 260-му кого пострелять. Здесь еще и борщ в кустах засел. Удачно выезжай, здесь Т-26 на голде. Ранен мехвод Аптечка на КД Ну, аптечка скоро откатится, мехвода можно будет вылечить А счет тем временем становится 0-1 Ну, ЕБР, давай, свети 260 Как-то и вперед лезть особо неохота. Когда у тебя прилетает голда. Пробивает. Какой там восьмой уровень. Очень неприятно. Вылечил мехвода 260 -й. На тяжелом танке, да и в принципе на любом. С контуженными членами экипажа, с ранеными, точнее. Очень играть некомфортно. Не особо там дела складываются на левом фланге Уже счет 0-2 Союзники потихоньку проигрывают Как-то вот странно сейчас по кустам здесь ведет Объект 260, да, в момент выстрела он как бы что-то отдаляется А счет уже 0-3 приехал сюда наконец какой-то еще союзник, Центурион. И сразу пошел вперед, да, типа нехрен тут стоять, погнали давить. Все равно с другой стороны все плохо, да. А эти тут сидят, чего ждут, непонятно. Ну, вылазить неохота, да, понятно, что пробить шансов у них особо нету. Куда делся больше. Ну, тут арта помогла, чемоданом забирает одного противника. Ах, и неудачно, да, разворачивался 260-й, прилетело тут от борща почти на 500 единиц урона. Но зато удается уничтожить арту. Центурион тоже там поехал вперед, да, еще всего лишь мгновение назад он был фуловый, а теперь он уже в ангаре. А, ИБР там своими делами занят. Я ж грил толку от него. <laughs> Вообще ничем не помог, не знаю, урон даже, наверное, никому не нанес. Сидит там, свет не дает, урон не наносит. Че-то в бой вышел, непонятно. Счет 4-8. Возвращается 260 в, на в начальную позицию, да, откуда в начале планировал играть. Попадает здесь за свет, но этот Т-55А, наверное, постарался. Ну, деваться уже некуда, надо рисковать. Выезжает 260-й, без проблем пробивает Т-55. Успевает, успевает откатиться, и еще одна арта у противника осталась. Пролетает чемодан на 200 урона. Ну, здесь прям успел, успел добрать ЕБРа, который немного расслабился, по-моему. Опять этот противный бой что-то выезжает. Ну что ж, поехал, поехал разбираться 260-й с обидчиком. Ну, а тут опять арта помогает такой, да, прилетает чемодан и нет борща. Счет 7-11, надо возвращаться на базу, ничего не поделаешь. Можно отсюда, с центра, да, попробовать там и захват позбивать, если что. Если, конечно, светить кто-то будет. Так, вот так бывает, да, понадеешься на автозахват, вроде бы должен пробивать, а... Они пробиваются. А не пробивается Противников еще очень-очень много Целых семеро И две арты там в углу Ну, да, Только я сказал две, а на бац уже одна Несется тут вперед Проджета, наносит урон 260-му Вторым снарядом, отлично танкует Четвертый в ангаре Хотел бы сказать, вдвоем против шестерых противников, но. Практически один. Какая сейчас помощь там может быть от арты? Когда противник не светится. И 260 му лететь вперед. Кого-то светить тоже не вариант. А вот, вот не понимаю. Я думал, не успеет по лёве кинуть. Но как-то как, как там каким-то чудом просто, по-моему, снаряд сейчас попадает. Ну, и вот. Остается в одиночку 260-й против шестерых аж противников. Ну, противники там тоже не сказать, чтобы фуловые но есть зато две десятки, да. Причем чиф, чиф по-моему, с полным запасом прочности. Он Т-110Е4 шотный. Что же будет делать 260-й? как вариант поехать, попробовать обнаружить, уничтожить вражескую арту пока противники там остальные где-то находятся далеко потому что при любых обстоятельствах арта будет доставлять определенные неудобства ну, противник недолго думая решает встать на захват но пока что только один ну, карта небольшая, в принципе, даже если двое станут, 260-й должен успеть на сбитие захвата. Вот, второй встает, и остается 30 секунд. Выбора нет, надо рисковать. 25 секунд Ну тут в принципе база открыта Должен быть там прострел по противнику Ну там насколько я помню на этой карте Там на базе ни камушков, ничего такого нет Где противник мог спрятаться Остается 5, 4, 3 Практически там на последней секунде Удается здесь сбить захват, нанести урон тесту 110 е 4 но вторым снарядом все-таки добирает. Я хотел сказать, да, немного здесь не повезло. Там каких-то 3 единицы прочности остается. Чуть больше урона и одного бы снаряда хватило. Здесь как-то, по-моему, очень неаккуратно спускается 260 и Можно поплатиться за это. Ну, опять, опять же, приходится рисковать. Второй противник стоит на захвате. Светиться не желает. А эта арта здесь притаилась и опять практически на последней секунде сбит захват. Ну просто что-то что-то невероятное. Мне интересно, где вражеский чиф, который Т-95? Куда он мог деться, непонятно просто. Просто испарился куда-то. Ладно, Лево там понятно, но с другой стороны стоит, боится Еще и АМХ Весь левый фланг здесь 260-й проехал, никого не встретил Может они в, в это время здесь по низу пробирались? Так мы ну, тут разминулись слегка ну бывают такие совпадения Удивительные Наконец-то удается засветить Хоть кого-то А Т-103 танкует Ну Каким макаром И успевает спрятаться ну, здесь, конечно, не повезло Мне интересно Сколько прочности у Чифа, что он Не знаю, где он сидит, где-то спрятался И сидит, может на центре Ну, как, как бы он и когда туда успел Еще кто-то встает на захват но ну, не дают покоя, да, 260-му Не может далеко от базы отъехать Придется опять возвращаться Никуда не денешься Или попробует отсюда засветить Обзора вроде бы хватает Тут опасно сейчас, конечно Если противник на центре Да еще и утонуть можно Бывает, бывает и так Ну здесь вроде недалеко 260 без проблем перебирается Минута до захвата Вот он, Чиф <laughs> Лежит на боку Ну, это, конечно, 260 повезло Перевернулся вражеский танк 10 уровня Два снаряда, седьмой фраг Да, Если бы не это недоразумение 260-го, я думаю, было бы больше Проблемы уже Могло все сложиться иначе. 30 секунд до, до захвата. Неужели в, в третий раз успеет сбить захват? Ну, там же снайр Лва, скорее всего, на захвате стоит, мне так кажется. А здесь прям справа.. С другой стороны, вот Т-103 искал, не пойму почему, он видел и знал, что 260-й находится внизу, да, когда разбирался с Чифом. Еще уже третий раз сбивает захват, там практически, когда база уже была захвачена. Сейчас там не обратил внимания, сколько оставалось, но, по-моему, уже вот-вот. Как-то Т-103, ну, совсем уже сглупил сейчас в этой ситуации. Почему он ждал 260-го с той стороны, непонятно. Его там быть не могло. Он так быстро бы и в любом случае не успел объехать. И сейчас просто, да, вот в этой ситуации станет вторым танком на захват. все 260-й бы никак не успел его сбить. Вот, наконец-то обнаруживается заключительный противник. До конца боя остается всего одна минута. Уже с не сводясь, кидает 260, второй снаряд неудачно, но попал. Но урону нанести не получается. 50 секунд до конца. Здесь остается надеяться только на чудо. Прячется за камушком АМХ. Ну, давай, давай, 30 секунд до конца. Нет, надо ехать, надо ехать к нему, иначе никак. 27 секунд, 26. Время тает. АМХ уже успел куда-то скрыться. Но если успеет, может, да, может, будет возможность сделать второй выстрел. Остается 5 секунд.